Значит, ваш взгляд на существование мира, да, и там о том, что якобы я, я присаживаю вас как бы жестко на, на сегодняшнюю ситуацию. К сожалению, ситуация заключается в следующем, что я никуда вас не присаживаю. Я всего лишь беру зеркало и оттираю там просто его помутнение тряпочкой. И Все, что вы там увидите, это вы, вы лично. Яркий-яркий тому пример, это так называемый вопрос ⁇ Округлим до 10 ⁇ когда я прошу поднять в любой аудитории, поднимите руку, у кого есть план продаж в товарных единицах на сегодняшнюю дату, но через год. В товарных единицах, поднимайте, поднимайте, в товарных, в товарных я подчеркну, единицах на эту же дату через год. Спасибо. Вы все посмотрели на зал. Этот вопрос называется округлен до 10, потому что он даже не про 10%, он про 10 рук. Вне зависимости от аудитории, как, с какой бы я ни общался, в каком бы регионе с предпринимателями, степень планирования она ноль. Даже не ноль, а отрицательные, потому что вы не знаете, что будет, как вы будете жить через год в товарных единицах. Потому что те, кто ставит себе планы в деньгах, можете дружно собирать вещи, и вот там вот выход, вы знаете, как на лифте спуститься. Потому что в деньгах это разговор ни о чем. Потому что клиент покупает товар, а то, что у нас будет денежная инфляция там, процентов на 20, это ну, вот на раз-два. Это первый просто посыл к тому, кто виноват в том, что вы не хотите осознанно, я подчеркну, осознанно становиться взрослыми. Вы по-прежнему хотите быть детьми, 5-6-летними, которые, вот, ну не глядя на то, что происходит вокруг, каждый раз удивляетесь, а что же оно произошло. Вы в состоянии увидеть минимум пять измерений. Это три стандартных измерения, это временной фактор, в котором эта вся система перемещается, и еще минимум пятое измерение – это технологии. Поэтому все ваши бизнес-планы на будущий год, на существующий год, они должны быть хотя бы пятимерны. Вот если вы хотя бы перейдете к такому пятимерному измерению, тогда есть шанс, что вот так называемые кризисы для вас не будут являться кризисами. Потому что на сегодняшний день кризиса нет. Нет, не было и не будет. Значит, что будет происходить в ближайшие 3, там, на промежутке 3-5 лет? Не надо при этом слушать никакого потапинка, все есть в открытых, в открытых собственно говоря, источниках. Другое дело, что вы не хотите ими категорически пользоваться и как дети, вот, которые знают, что там что-то страшное, глазки закрыли и забыли об этом. Итак, посыл номер раз. Значит, сейчас у нас с вами на пороге две замечательные вещи. Это, естественно, окончание потрясающей финансовой операции, которой нет ни, ни аналога ни в одном учебнике мира. Это покупка компании Роснефть компанию Роснефтью без привлечения денежных средств. То есть все программы MBA и все учебники можно спускать медленно в шреддер. В ближайшее время эта история произойдет, поэтому рубь он еще тот крепок, который, крепок, потому что надо это сделать. Потом это вторая вещь, которая должна произойти, это выплата налогов. Понятно, что лучше всего это делать врезанной бумаге. Третья вещь, в которой многие из вас приняли участие, это такой флешмоб. Причем принимали вы в нем активное участие. Нарисуй свой городок нарезанной бумаги под названием 200 и 2000. Поздравляю, вы это все прекрасно исполнили. Молодцы, флаг в руки. Но должны понимать, что после того, как вы приняли участие в этом флешмобе, наступает слово «ответственность». Ну, потому что надо немножко башкой было думать, для чего это делается. Потому что ну нельзя делать, рисовать бумагу ради рисования бумаги. И никто, в общем-то, вам не обещал, что это будет бумага чем-то обеспеченным. И статус-кво было сожжено от 13 до 18% нашего резервного фонда. Поэтому 2017 год будет прекрасен. Наши власти действительно признаются, что уже заканчиваются деньги. Поэтому шестнадцатый год молитесь на него, потому что у вас сейчас отличные продажи, у вас просто ферические продажи. Вы сейчас можете потом, не знаю, шестнадцатый год вспоминать, как просто очень классный год по сравнению с семнадцатым а по, и потом уж по сравнению с девятнадцатым. Поэтому э, сейчас есть замечательное время перестроить компанию, перестроить ее в кардинально. Потому что я не понимаю, к сожалению, 90% наших предпринимателей которые с одной стороны понимают, что на человеку под названием экономика оторвало ноги, а именно так произошло последние там три-четыре года у нашей экономики перестал существовать половина, да? Коллапс? Нет, потому что очень многие путают коллапсы катарсис. катарсис. Почему-то очень ну, большинства считается, что ну вот как в девяносто восьмом году, оно типа шибанет, но нас оно коснется постольку, поскольку нет, милые мои, хороший семнадцатый год, он будет прекрасен тем, что скорее всего вы станете безработными, ножка, а потом будет платить очень много. Это к вопросу о а реальности положения. Потапенко ли вам это говорит? Нет, просто вы осознанно отключаете эти цифры у себя из головы. И потом, когда происходит коллапс, потому что видео с а, заголовком «Кризис еще не начинался» с моим участием, а, датировано 2013 годом. Это 2013 год, а потом почему-то у нас в 2014-2015 все падает, да, там, в 2016 падает. Поэтому еще раз говорю, вот все, что будет происходить дальше, оно сегодня произошло. И в этом вы принимаете участие. Сегодня и сейчас. Это к вопросу о десяти руках, которые были подняты, что будет в следующем году с точки зрения ваших продаж. То есть да, вы сейчас даже не, не анализируете то, что я вам сейчас рассказываю. Вы просто осознанно это отключаете, потому что это страшно, как вы считаете, и на это не надо смотреть. Есть одна херня, очень большая херня, уж простите вы все равно за это будете платить. И когда завтра у вас упадут еще продажи на 60%, они упадут. Вы будете удивляться, а что же оно произошло. Я вынужден вас огорчить, если вам хочется использовать а, но новые парадигму «Трамп-чмо», вы можете уже сейчас в целом печатать такие наклейки на автомобили. Можете заранее, потому что именно он будет виноват за то, что у вас упали продажи, за то, что у вас суд в подъезде и далее по списку. Значит, чем хорош 2018 год? Опять-таки, это все ложится на бюджеты. 2018 год, безусловно, второе событие не столь важное. Это выборы гаранта Конституции. Понятно, что на должность президента Российской Федерации мы выберем человека с многолетним опытом работы на должности президента Российской Федерации. Ну потому что согласитесь, это в общем-то разумно, вы же не будете вы на должность секретаря, вы же не нанимаете человека без опыта работы секретаря, тут все-таки такая должность, поэтому в общем все понятно и очевидно, и тут сомнений быть не может. Другое дело, что сейчас система, в которой мы сейчас работаем, это иллюзия, что есть люди, которые ей управляют. Как раз, как, смотря изнутри вот этих высших эшелонов, скажем так, я могу абсолютно четко сказать, что у вас очень большая иллюзия, что, а, первое, есть монолит, б, есть власть, и что система стабильна. Она сейчас наиболее нестабильна, чем, более, больше нестабильна, чем даже в 90-е, потому что система идет по режиму СДД, сожрите друг друга. Понятно, что в 2018 год зальем кубышку, а вот в 2019 нам придется разбираться с тремя, неспадающими трендами. Первый неспадающий тренд, о котором вы тоже почему-то не задумываетесь и стараетесь его вот здесь у себя обходить, это отсутствие рабочей силы. Причем если сейчас отсутствие рабочей силы, оно такое, конечно, засадное, но не сильно фатальное. Сейчас порядка 12 миллионов вакансий, 6 миллионов безработных, на работу, в общем-то, взять некого. И это из года в год. А дальше ситуация будет ухудшаться значит когда я потенциально должен буду выйти на пенсию но ну, я на пенсию не выйду в тридцатом году потому что в тридцатом году пенсионный возраст будут вынуждены повысить значит тем людям которые будут тем молодым людям которым будет 20 лет они получат 5 человек себе на на хребет они получат себя своих двух родителей и двух таких лбов вроде меня и это все будет в пенсионной системе, поэтому э, совершенно очевидно, что различные налоги и все остальное э, будут повышаться. Если вы наивно значит, э, рассчитываете, что как-то изменится это положение, нет, не изменится. Дарю вам фразу, поскольку я люблю придумывать бизнес-афоризмы, розовые очки бизнеса легко разбиваются о а серость уголовных дел. К сожалению или к счастью, очень хотелось бы, чтобы вы наконец-то вышли из детского возраста. Потому что если вы не учитываете в своих расчетах минимум пятимерную модель продвижения рынка, внешнее воздействие административное, внутреннее воздействие падения продаж и покупательского спроса и желание увеличения ваших фискальных издержек, то все остальные расчеты бессмысленны. Означает ли, что э, все, все плохо для вас, если вы не перестраиваете в ближайшие хотя бы полгода компанию, как перестроили вот эти пять человек, то да, все плохо. Если вы увольняете 50% условно говоря завтра, то все становится очень хорошо. Причем начинаете увольнять, конечно, не с middle management, а начинаете, условно говоря, начинать увольнять с президента.